Ребят, всем привет! Сегодня на поиске дня будет проект SUI. Поговорим о нем, а именно разберем iDrop, сможем ли мы получить iDrop бесплатные монеты, которые получали некоторые пользователи на Aptos, на Arbitrium, да, то есть производя какие-то действия мы сможем получить за это бесплатные токены. Будет это так или нет, в любом случае покажу. Также покажу, что здесь недавно открылась у них ну, относительно недавно Амбассадорская программа и самое главное, что это за проект, почему нужно за ним следить, какие ценовые значения я жду от данного проекта, когда он выйдет и по каким ценам сам лично я готов добавлять его в свой портфель, когда этот токен появится уже на рынках, на всех биржах и мы сможем с вами свободно торговать. Кому интересно, присаживаемся. Поехали. Итак, вы видите, вот так выглядит да, сайт. Sui Network. Все очень простенько. Если вам нужны соцсети, вы сразу можете зайти слева внизу проекта и с ними ознакомиться. Вкратце только скажу, что здесь уже насчитывает они около полмиллиона человек. Твиттер очень живой, очень активный. Здесь вы можете подписаться и следить за их новостями. Ну и Самсуи, да, это, как вы понимаете, Layer один. решение. Это децентрализованный блокчейн, который использует относительно новый язык программирования, который называется Move, да, Он с открытым исходным кодом именно для создания смарт-контрактов с горизонтальной масштабированной пропускной способностью и хранилищем. Вся эта история... И основу они берут и закладывают для децентрализованного будущего, именно веб-3.0. Вот перед вами их команда. Здесь я бы сказал сплав такого опыта и молодости. К каждому вы можете э, зайти на страничку Твиттера, знакомиться и понять, что люди, как бы каждый из них по-своему, с немаленьким опытом. Поэтому, если хотите подробнее изучить, можете зайти и ознакомиться. Самое главное, что нас интересует, как сторонников... Спекулятивной части, да, мы с вами, ну, я и лично вы, я более чем уверен, не сильно увлечены технической стороной проекта, а именно нас интересует то, как мы можем на нем заработать. А заработать мы на нем сможем, если, естественно, сможем купить токены, их токен SUI, который будет, дальше я вам покажу, что он из себя представляет по более выгодному курсу и продать по более там дорогому. То, что этот проект очень интересен инвесторам, говорит о том, что здесь вы можете увидеть, какие фонды инвестора сюда проинвестировали. Здесь могу сразу выделить очень сильные и мощное это Андерес Хорвиц фонд, Binance Labs, Apollo Coinbase Ventures, Electric Capital тоже на месте. Ну и другие сильные и мощные фонды, потому что все они вместе собрали. И проинвестировали на секундочку 336 миллионов в данный проект. А данный проект SUI выделяет его то, что здесь будет, как они пишут, непревзойденная да, и очень хорошая масштабированность, мгновенный расчет, очень быстрые транзакции, безопасный тот же язык смарт-контрактом, о котором мы говорим, доступный для основных разработчиков, лучший пользовательский интерфейс для приложений Web3.0. И как они нас уведомляют, су единственный на сегодняшний день блокчейн, который может масштабироваться вместе с ростом технологий Web 3.0. При этом обеспечивая лучшие в отрасли именно производительность, стоимость, программируемость и, конечно же, удобство использования для разработчиков. Только в будущем мы увидим, насколько данный проект будет интересен да, именно для этих самых разработчиков, насколько их экосистема будет развиваться и расти. Но то, что сюда уже вложено огромные деньги и именно в сам токен SUI, проинвестировав, как я уже сказал, 336 миллионов, все это будет работать на Proof of Stake. Здесь будет валидаторы, здесь будет стейкинг, кто будет держать э, там большое количество токенов, конечно же, будет получать за это вознаграждение. И само распределение токенов, вы видите здесь на экране, общая эмиссия будет 10 миллиардов, ребят, 10 миллиардов, это огромное количество на самом деле. И смотрите, ранние инвесторы, они приобрели токенов на сумму 36 миллионов долларов и с общей эмиссией 20%. То есть на 36 миллионов им дали 2 миллиарда токенов. То есть если мы это посчитаем, получается самые ранние инвесторы получили токенов по цене где-то, если я не ошибаюсь, около 2 центов. Да, 1,8 где-то так получается. И инвестора вот 14% это 1,4 миллиарда долларов соответственно. Приобрели уже во втором раунде, да, серия B, как он назывался, на 300 миллионов долларов закупили токены. И получается, их цена будет в районе где-то 20 центов, может немножко больше. Ну, как я это все вижу и понимаю. Также 10% выделено на команду, да, развитие там, поощрение команды. Также 6% выделено на комьюнити и смотрите на все, всякие разные программы и в том числе тестнеты. Поэтому будет ли айдроп и будет ли он а, оплачен тем, кто сейчас тестирует. Я дальше покажу, как что можно здесь сделать, чтобы получить данный айдроп. В принципе, никто точно не скажет. А, некоторые там официальные лица опровергают, что будет там платный айдроп, что там токены на Но все же люди делают. И в принципе, если выделено вот это все дело 6%, то скорее всего айдроп могут. Действительно дать, но стопроцентной гарантии и за что именно сказать вам, к сожалению, никто не может. И 50% токенов у них выделено на развитие, на гранты для разработчиков, которые будут строить на их блокчейне. Ну и, конечно же, за поощрение валидаторам, которые будут получать, естественно, в год определенный процент. И вот эта вся история будет разблокироваться, естественно, не завтра, не послезавтра а на года. К сожалению, дополнительно я не смог найти в документации или здесь нет, или я плохо искал, или они еще опишут, что и насколько по временным отрезкам будет разблокироваться. Но как это зачастую бывает, как минимум 4, 5, 6, а то и 10 лет через такое уже время попадает в общую эмиссию именно все 10 миллиардов, да? Как будет здесь суи, ну, может позже буду узнать, то дам какую-то информацию. И обязательно, конечно же, подписывайтесь в мой телеграм-канал, там я буду давать информации больше в свое, в свое время, чтобы ничего не пропустить. Итак, ребят, делая вывод, по какой цене там, да, получили фонды, 900 токен, я предполагаю, что если на иддроп что-то выделит людям, которые будут тестировать, или там амбассадорам, токены бесплатные то скорее всего данный токен когда выйдет на рынки его ждет не сразу мгновенный рост, может немножко даже ему дадут вырасти, а потом ожидая, ну в принципе как Аптосом было там и с другими проектами ожидается такой-то мини-дамп, да, что цену опустит, потому что как раз вот эти бесплатные токены, цель фондов, крупного капитала, эти токены, конечно же, у них забрать по более пока мелкой цене, и потом уже такой проект будут разгонять, и я уверен, у него будет рост, потому что такие деньги, такие инвестора, когда они туда заносят такие суммы, как минимум мы можем надеяться, что данный проект никто не покинет, да, и он интересен тем же самым фондом и маркетмейкеру, который будет представлен и который будет именно совершать данной манипуляции ценой. Так вот, когда распродадутся айдропщики, если они получат, то токен, в принципе, я для себя ожидаю, вот если я увижу ценовые значения, там 30, 40, 50, 60 центов, это будет очень круто, но я предполагаю, токен выйдет в районе 80 центов доллар с чем-то, где-то в таком диапазоне и там уже нужно будет смотреть, по какой цене дадут его, чем ниже дадут цену, тем более увереннее я буду э, набирать данный проект на какую-то часть, естественно, депозита, чтобы в будущем получить хороший профит. Потому что данные проекты, они особенно новые, когда еще токенов мало в рынке и такие фонды на борту, как правило, дают очень хорошие иксы. Особенно, когда уже рынок пойдет, там, халвин биткоина, бычий рынок, во всю, эта, эта вся история будет идти, то новые такие проекты, они, я более чем уверен, расти будут опережающие, да, чем старые, которые были там два года назад, три года назад или еще больше. Поэтому рекомендую подписаться, как минимум, какие-то соцсети, чтобы вы, там на мой канал следите за Суи, когда выйдет токен в портфель, я, в принципе, добавить рекомендую. Также, ребят, смотрите, кому интересно, вы можете проявлять активности да, для получения тех же бесплатных монет э, Airdrop, да, как мы называем, чтобы получить токены Суи и потом их продать, когда они выйдут на биржу. Первое, что вам можете сделать, это, конечно же, попробовать поучаствовать в амбарсадорской программе. Я тоже это попробую сделать. Насколько получится, я не знаю. Ну, здесь мы вот, ссылочкой я оставлю, конечно же, под видео описание. Нажимаете старт, там, let's go. Далее что мы вводим? Имя, свою фамилию, окей, и дальше отвечаем на все вопросы, которые здесь задают. Там будет ваш Twitter, там Discord, чем вы хотите заниматься, может копирайтинг, может переводы текста, может создание каких-то конференций или же снимать там какие-то обзоры, да, как, например, сейчас делаю я про Sui. Это один из вариантов, который вы можете принять активное участие и быть амбассадором данного проекта. Потому что сейчас все более и более близкая регуляция токены проекта именно получить по самой низкой цене, скорее всего, уже как раньше, там на том же листе хоть тяжело было получить, потому что большая конкуренция, сейчас, скорее всего, проекты уже особенно такие огромные, вряд ли будет выходить на вот эти все сторонние паблики, сейлы, потому что это будет сразу приравнено к ценной бумаге. И я не думаю, что такие проекты, как Суи будут там рисковать и в каких на каких-то площадках делать вот эти сейлы, приватраунды, там очередные, да, тем более они уже на 336 миллионов а, токенов продали. Крупным министрам вряд ли они это еще будут делать. Поэтому вот есть амбассадорка, также вы можете попробовать скачать кошелек SuWallet, вот он, да, основной. Тут уже более миллиона пользователей пишет. Скорее всего, они что-то там тестируют, да, как и мы сейчас с вами попробуем. Вы устанавливаете его. Если вы устанавливали до этого, там еще были какие-то первые тестнеты, То я тоже такое делал. Я его удалил, посит фразы восстановил, там появился у меня уже другой адрес. В общем, я с него попробую сделать какие-то активности. Далее, когда вы установите кошелек, он у вас будет в тестовой сети. Я хотел все активности там пройти с вами, но, к сожалению, я не знаю, может, это только у меня. Я не знаю, как у вас будет работать. Он у меня работает с таким замедлением. Долго грузится сейчас. Может, это перезагружено сейчас. Все что-то там проходят, делают. Поэтому видео растянулось бы, наверное, на целый час. Поэтому я вкратце расскажу как и что где можно поделать и оставлю все ссылки в описании Скачивайте кошелек и добавляйте сразу сюда токены токены нам нужны для того чтобы их где-то использовать именно в этих активностях первый момент как можно получить токен здесь будет или вот здесь вы можете нажать request test tokens да и вам дадут сразу один токен sui это действие, я не знаю, можно повторять, может несколько часов, чтобы потом получить еще там один токен Суи. Также вам нужно будет, ссылку опять же таки под видео в описании оставлю. Заходите в их Discord канал, нажимаете вот здесь Testnet Phuket, да, когда вы уже там зарегистрируетесь. И вот здесь пишите вот такую историю, копируете ее, да, и вставляете сюда ваш кошелечек. Кошелечек вот здесь вы копируете, вставляете. И просто отправляете в этот чат. Когда вы отправите, вам придет еще одна монетка Суи. Через несколько часов можете попробовать повторить, чтобы получить там еще, там, например, монет. То есть, как получить монеты, я думаю, с этим все понятно. И потом вы берете и начинаете просто заходить на nft Marketplace, которые работают на Суи, там свапалки различные. Все это ссылки под видео в описании оставлю. Заходите, например, в BlueMove. Кто проходил на все может помните, тоже работает. Вы нажимаете там Launchpad, И здесь куча проходит сайлов. Вы можете посмотреть. нажимаете на любой. Я здесь уже зарегистрирован. Вам нужно будет нажать на нем. Подвязать вот этот свой кошелек. Зарегистрироваться. Подписаться там на Twitter. Вставить свой Discord. Верифицироваться. И потом вы будете ждать вот этого сайла. Да, который начнется там через 22 часа. То есть поучаствовали, потом рекомендую все это дело там, через несколько дней повторить, может раз в неделю, я не знаю как вам удобно делать это или нет тоже решение принимать вам потому что в принципе за это может ничего и не дать но могут и дать какие-то токены которые э, принесут вам неплохой доход да, за определенные действия, поэтому сами уж там решайте, потом можете зайти я не знаю на другой сайт, например вот там Обиус, здесь можете... Тоже заминтить что-то, какую-то картинку. Вот токен айдроп, NFT стейкинг, можете зайти. Вот здесь у них тоже айдропчик такой. Здесь тоже проводите определенные действия. Подписывайтесь на Twitter, сделайте ретвит. Собирайте вот такие коробочки, если вам это интересно. В общем, самое главное, привязывайте своим кошелечкам и проводите всякие разные активности. То же самое можете на этом сайте все сделать, законектиться попробовать сминтить, в зависимости, сколько вы СУИ наберете, там можете поискать, где за один СУИ мин стоит. Здесь, например, за с 4,5 СУИ стоит. У меня еще сколько нету. Можете здесь все поискать, где что найти там подешевле. Также вот еще одна там, NFT площадка. Здесь тоже можете нажать там, на любую NFT, шку которая вам подходит по Минту на те СУИ, которые у вас есть в кошельке. Ну и также рекомендую зайти там свапалка у них, да. То есть обычная DeFi свапалка. А, вот у меня два токена, видите, было. Я подключил здесь с кошелечком уже три, потому что в Дискорде я еще раз отправил и уже получается три токена. В Дискорде получается через где-то два часа, два часа назад я делал. То есть раз в два часа вы можете один токен свой а, приобрести. Также нажимаете вот здесь свапалки Fuket и можете заменить здесь так как это тестовая сеть, любое количество, вернее не любое количество, а именно вот BNB, BTC, Dai, Эфир, не знаю, там нажмете Claim BNB, у вас будет там стоим BNB, идете, например, в пул и создаете ликвидную пару. Вот выбираете выбирайте потом BNB, Эфириум, нажимаете ликвид, создаете там 50 на 50, оно вам распределит автоматом. И таким образом вы уже создаете какую-то активность. То же самое в укладочке фарм можете сделать. Добавить стейкинг пару какую-то. В общем, вот эту всю историю делать, не делать, еще раз повторюсь, решать вам. Но за вот эти действия, да, ссылки под видео оставлю в описании, вы можете получить тот самый долгожданный айдроп от Суи или не получить. Но если вы будете участвовать в амбассадорской программе и пройдет ваши там ролики или какие-то активности, я не знаю, тоже попробую, получится или нет, то за амбассадорку, я в принципе уверен, там скорее всего чуть ли не 100% что-то дадут. А за вот эти действия, ну, ребят, здесь как бы точно никто не знает. В любом случае, проект достойный, проект инвестировали очень серьезные фонды. Проект молодой, перспективный, с высокой масштабируемостью. Новый язык му для layer 1 блокчейн то есть это всегда актуально то что на чем там строится да, это более актуально чем тысячи любых других там проектов которые выходят пустышки просто разогнать цену токена и умереть здесь в принципе как оно будет, я не знаю, но более чем уверен, здесь тоже будут и разработчики приходить, и будет строиться интересный проект, экосистема будет расти, я более чем уверен, проекта как минимум интересное будущее их ожидает. Ну а время покажет. По какой цене лучше всего покупать токен, тоже сказал. Все, что будет ближе до 20 центов, вряд ли там, конечно, дадут такие цены, но 30, 40, 50, 60. Даже с 70-80 центов я бы, в принципе, уже начинал потихонечку лесенкой прикуплять. Да, если вы увидите такие цены при выходе на рынок, либо после коррекции. Что лично вы думаете по данному проекту? Ждете ли вы выхода СУИ, Может, вы тоже уже участвуете э, и проводите какие-то действия для получения айрдропа? Обязательно пишите, будет мне интересно почитать. Ну а на этом все у меня, друзья. Как всегда, всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.